Всем здарова, народ! С вами GamePersona. В этом видео я вам расскажу про очень простые, но довольно эффективные стрелы за сову на картах бит и сплит. Погнали! И начнем мы с вами, ребятки, с карты сплит. Сторона за атаку. И это будет просветочка на Бэпленд. Становимся в угол, делаем один отскок, ориентиром послужит вот, вот это вот хреновина, так сказать. Берем чуть левее, заряжаем на максимум, не стреляем, не тем самым получаем отличный просвет. За ящиком нычки сам B-plant. Погнали дальше. Также за сторону атаки есть отличный способ просветить девятку бепленда. Просто подходите сюда в угол. Поднимаете прицел. Ориентиром послужит уголочек крыш. Отводим прицел чуть-чуть левее. Заряжаем стрелу наполовину. Стреляем. Профит. Еще одна отличная стрела за сторону атаки на сплите. Если вдруг вы хотите подкаварить своих тиммейтов, которые хотят зайти на А, просветить рампу. Становимся сюда. Поднимаем прицел выше. Ориентиром послужит... Край крыши и вот этого вот антенна. Целимся вот чуть ниже, с одним отскоком, на полную. Тем самым вы полностью просветите рампу на А. Также довольно простой, но очень эффективный просвет выхода на А. Становимся здесь, упираясь в стену. Один отскок, на полную заряжаем. Веду Profit. данная просветка уже за стороны защиты здесь мы с девятки будем просвечивать middle запрыгиваем на ящик становимся ровно в уголочек поднимаем прицел вверх ориентиром служит вот это не знаю плита что это там кавер висит наверное поднимаем по ее линии прицел доводим до первого провода заряжаем на максимум стреляем профит на карте бит за сторону атаки есть просветка full планта а ну ладно практически упираемся в маленький ящичек поднимаем прицел чуть выше антенны заряжаем на полтора деления разве... стреляем тем самым вы просветите практически весь плен на профит также бывают ситуации, когда за сторону атаки вы понимаете, что вы не хотите идти на Б и думаете сместиться на А. И чтобы заранее просветить ребят, которые там могут стоять, становитесь здесь в угол, поднимаете прицел, заряжаете лук на максимум, наводите прицел между, точнее на стык лампы и деревяшки, проходите чуть левее, стреляйте. Тем самым она да, стрела вам просветит практически весь плент на И девятку, и проход, и баню. И здесь профит. Следующая просветка предназначена на окно плента Подходим к корзине. С этой стороны упираемся. Поднимаем прицел на вот этот вот второй листочек приблизительно на середину. Заряжаем прицел на максимум. Стреляем. разведку! Тем самым вы полностью просветите окошко на профит. Также довольно простая стрела за сторону атаки. Если вы решили заходить на Б и хотите просветить всю его ближнюю часть, то подходим вот к этому камушку, становимся так, чтобы ваш прицел был на вот этом вот внутреннем, скажем так, краешке листика. Поднимаем прицел так, как показано на видео. Не доводим чуть-чуть до двух полосочек и стреляем. Профит. Теперь отличная стрела за сторону защиты. Играет плента. Подходим на угол серой линии. Поднимаем прицел, ориентиром послушать уголочек вот этой, не знаю, хрени. Поднимаем чуть выше, чуть левее и обязательно чуть-чуть не дозаряжаем до второй полоски, иначе стрела перелетит. Веду разведку. Профит.